Всем привет! Сегодня я готовлю невероятно вкусные, сочные куриные крылышки в медовом соусе. А если вам интересно, как я их готовила, оставайтесь со мной и я вам сейчас расскажу. Для приготовления вкусных куриных крылышек мне понадобятся куриные крылья, я их уже помыла. И для маринада я буду использовать соевый соус, растительное масло, приправу для курицы, сухой чеснок, его можно заменить на свежий, мелко измельчив, перец черный и красный. И для соуса к этим куриным крыльям нам понадобится кетчуп и мед. Первым делом куриные крылья я нарезаю на порционные кусочки. Вот таким образом нож достаточно легко разрезает между суставом. Вот эту часть фалангу я отрезаю и использовать ее не буду в запекании. Но их можно оставить для приготовления куриного бульона. И использовать, допустим, для блюд в горшочках. Он прекрасно подойдет. Вот так подготавливаю все кусочки. Далее к крылышкам я добавляю приправы, такие как для курицы или вот те, которые вы любите. Вот у меня это сухой чеснок, черный-красный молотый перец. Я добавляю соевый соус. Солить мы не будем, так как соевый соус достаточно соленый. И растительное масло. Все хорошенько перемешаем и даем нашим крылышкам промариноваться 2-4 часа. Можно их оставить на ночь предварительно. А обвернув пленочкой, чтобы они не заветривались я заматываю крылышки пленочкой если, конечно же, девочки, у вас нет времени ждать, чтобы крылышки промариновались а вот там 2-4 часа, то ну, тогда ставьте их на час-полтора на при комнатной температуре вот просто на столе, этого времени будет вполне достаточно после того, как крылышки промариновались, я их выкладываю на противень смазанный растительным маслом и буду уже запекать в разогретой духовке до 180 градусов минут 30-40 ориентируйтесь по своей духовке на то как она у вас прожарит так ну крылышки мои уже готовы а я их запекала в течение 27 минут на режиме конвекции сейчас я их достаю уже крылышки я перекладываю в какую-нибудь удобную глубокую миску дальше мы будем их смазывать соусом, который мы подготовим. Далее нам необходимо подготовить соус, которым мы будем смазывать наши крылья. Я выливаю мед и кетчуп. Все это хорошенько перемешиваю и заливаю крылья. Осталось только накрыть крышкой или тарелкой и хорошо их потрясти. Девочки, мои крылышки в медовом соусе готовы. Их можно присыпать немножечко кунжутными семечками. И если вы их готовите, готовьте их много, потому что оно очень вкусно и разлетаются они буквально за считанные минуты. Желаю, конечно же, всем вам приятного аппетита. Подписывайтесь на мой канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, так вы узнаете первыми на моего рецепта. А также заходите на мой кулинарный сайт. Ссылку вы увидите под видео в описании. Всем пока! I don't love you anymore.